Добрый день, меня зовут Долгова Лена я стоматолог-терапевт клиники Мегастол Академии дентальной имплантации. Пациенты часто мне задают вопрос, что такое периодонтит, почему возникает хронический периодонтит, с чем это связано? Давайте разберемся. Хронический периодонтит это длительный воспалительный процесс в зубе, который сопровождается разрушением округа зубных тканей. Причины развития периодонтита могут быть разными. Например, инфекция, травма, в случае непрофессионального лечения. Чаще периодонтит является последствием затяжного кариса или пульпита, когда пульпа, нерв в зубе уже не может выполнять барьерную функцию от токсических веществ, и инфекция попадает за, проходит за верхушку корня зуба, вызывая воспаление ткани окружающих зуб. Данный воспалительный процесс нельзя самостоятельно пролечить, потому что это приводит, может привести к потере зуба и различным гномерам воспалениям. Я рекомендую посещать стоматолога раз в полгода, чтобы не допустить развития хронического периодонтита.